Очень нравится, наверное, не только мне, но и всем учителям видеть в глазах учеников светлый такой лучик знаний, лучик умений, навыков, которые мы им приносим. Мне нравится вести диалог с другими людьми. Это нравится доносить свою точку зрения, и выслушивать аргументированное мнение другого человека. 25 лет в профессии не могут быть просто так, если ты не любишь эту профессию. Ты отдаешь душу, ты отдаешь сердце, ты отдаешь себя полностью работе, если ты ее любишь. Я не представляю, как не любя детей, можно работать в школе. Я их обожаю. От любви до ненависти один шаг говорят. Здорово, что они все не идеальные. Даже мне и двочники люблю, и трочников, потому что они всегда забавные и даже бывают интереснее, чем отличники. И хулиган может стать прилежным учеником, и прилежный ученик может себе позволить вольность стать хулиганом. выпал шанс взять класс именно детей с ограниченными возможностями здоровья, и этому очень рада. Это нам повезло, что мы работаем с детьми и видим огромное количество разных характеров. Определяешься ты в своем выборе, это когда проходишь, на практику. То есть тогда четвертый курс, пятый курс, курс уже шли на практику. Вначале это младшие классы а потом старший класс. И ты уже проверяешь себя, можешь ты это или не можешь. И ты чувствуешь, что это твое, что у тебя что-то в этом деле получается. Это было осознанно, когда я Поступала сначала в медуниверситет, но я не набрала баллов. И я поняла, что еще я могу себя реализовать именно как учитель. Мне больше интерес был именно к языку сначала. А потом уже решила, что все-таки школа – это мое. С детства, наверное, смотрела на своих учителей, как все учителя, будущее. И как-то вот… Наверное, страх. Поэтому, тем более, когда приходишь первый год на работу в школу, надо учитывать то, что люди, которые сидят за партами, они не намного старше. Двоякое было состояние. Состояние такое, что меня ждет там за дверью, какой будет настрой, какой я увижу класс. Человек боится, не знает, что его ждет за этой дверью. Очень сложно. Думаю, это будет очень сложно, невозможно, невыполнимо. Восторг был. Очень хотелось научить, познакомиться, поэтому были только положительные эмоции сразу. Я бываю разные учителя. Бываю строгой, ну, пытаюсь быть строгой, но вообще э, стараюсь все-таки войти в их положение. Не знаю, я бы себя строгим не назвала. Я нет. Я совершенно не строгий педагог. Ну, ругаюсь, не ругаюсь, но строго оцениваю, поэтому э, отчасти побаиваются, особенно поначалу. Ну, правда, да. А потом э, благодарят и говорят, что э, спасибо, что были строги, э, мы бы меньше сделали. Стараюсь, ну, насколько это возможно, стараюсь спокойным голосом довести до людей свою информацию. Потому что я всегда говорю, человек все-таки не баран, он должен понимать, когда с ним нормально общаются. Сейчас становится очень сложно, потому что даже некоторые дети говорят о том, что вы не наша мама, вы не обязаны нас любить. То, что может сегодня вытворить ребенок, это предсказать просто невозможно. Крик — это не аргумент, только методом кнута, тут дело не поможешь. Строгий взгляд молодого педагога и шепотная речь бывают такие моменты когда очень тяжело и когда ты понимаешь что э, 24 часа на 7 не хватает этого времени сложность не вставать рано сложно если бы расширить немножко временные рамки э, если бы стало 26 часов или 28 тогда может быть да каждый день думаешь о том что я да я не могу больше Готовиться к уроку, зная, что он пройдет плавно, что он пройдет классно, но нет. Смотрю с другой стороны, э уговариваю себя иногда, а потом проходит, и уже по-другому относишься даже к этим сложным моментам. Что-то быстро проходит. Расстраивает э да не, не, нельзя так сказать, что что-то расстраивает. Непреодолимых каких-то ситуаций не бывает. Ой, нет. Довольным собой нет. Каждый, каждый урок находишь какие-то недостатки, стремишься себя где-то корректировать. Конечно, недовольно, да. Тут невозможно быть довольным. Стараешься и ошибаемся, я ошибаюсь. Я была уверена в том, что любые трудности мы преодолеем. Учить, учить и самому учиться, дарить свои знания. Учитель э, во многом наставник. Наставник и друг. Э, помощник. Э, наверное так. Учитель ⁇ это настолько все многогранно и многолико, э, поэтому одним словом, емким, сказать нельзя. Мы им заменяем и маму, и папу, и бабушку, и дедушку, и, и брата, и сестру, и, и всех. Но, ну, может быть, я настолько оптимист в душе и пытаюсь все-таки увидеть лучшее, и поэтому yeah. все мы преодолеем. Прорвемся, и все будет хорошо, я в этом уверена. И трудности, все тягости, можно сказать, учительской жизни, это все преодолевается. С праздником вас, дорогие учителя!